Меня зовут Евгений Фокин, я занимаюсь триатлоном уже полтора года. видите, шрам, разрыв архива. Ваше мнение, вот Эйп. Вот, айп. вот айп это современный наш спортсменов, оно поддерживает мышцы, особенно колени на большие дистанции. Если мы бежим больше 20 километров, я всегда клею колени, они никогда не выпадут. Вы первый раз, да? Это не первый раз уже используете Эйп. как вот начал заниматься марафонским бегом, так я всегда это делаю. И с ними лучше, чем без? Ну, конечно. Я без них уже не могу. Они поддерживают мышцы, они не дают колено уйти в сторону. Сам ни разу не применял. В этот раз, и, видимо, будет первый На Во-первых, нужно побрить ноги. Извините за такое. Приятно, я похоже, это неизбежно. Это неизбежно, точно, да. Ну и попробуйте потом небо и земля. Ты ноги-то побрил? Сейчас на массаже побреем. У меня была травма правой ноги, и вот Ольга мне помогла встать в строй. Если бы не она, я бы не знал, что делать. Если у тебя болит голова, там давление, она все это снимает. То есть человек уникальный. Я очень советую. У нее своя техника работы. Это не массаж, это работа по точкам. Ну, просто супер. Подготавливает к старту. Удачи вам в прохождении. Я занимаюсь массажем, кинезиотерапией, улучшаю людям осанку, избавляю от причин любой боли. Использую два инструмента – массаж и йогу. Мне очень нравятся одни них. Есть. Йога хорошо помогает, как инструмент, дорабатывать тело для тяжелых нагрузок. А йога может заменить массаж или Нет. наоборот массаж и йогу? Массажи могут йогу заменить. Ленивый спорт. Да, но есть один нюанс. В классических комплексах йоги мы тренируем мышцы, которые со созданы из медленных волокон, и они отвечают за так называемую постуру, то есть они являются пастуральными, они держат тело в тонусе, вертикально, например, удерживают, Давай. держат осанку. Это мышцы, которые работают в статике. Если ты постоянно тренируешь да? только динамику, нет, они не факт, что они напряжены, они могут быть как раз а, ну, не очень тренированные. Но когда ты тренируешь только динамику, делаешь жим, плаваешь, бегаешь, что у тебя статические вот эти мышцы не так работают. Когда ты Делаешь статику целенаправленно, у тебя как раз начинается другая работа И это отлично дополняет все остальные виды физической активности Я работаю по мышечным цепям О, цепь проходит по всему телу, да? да. понимаю Да Мозг не командует отдельными мышцами Мозг всегда включают целые цепочки Боль, да? Да, это короткие разгибатели шеи Мы напрягаем их, когда смотрим смартфон или ноутбук это так называемая текстовая шея. Какие видишь проблемы? Напряжена шея. Согни большой палец. Согни и держи. Надо было тебе сразу протестировать. Согни и держи. Сводит сразу большой палец, слабый. Сгибай. из-за Ладно, сгибай. Сгибай и держи. Я буду сгибать, разгибать, а ты сопротивляйся. О, здесь хороший. Давай, колено к груди. Голову положи. Руки расслабь. Тянем колено к груди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, неплохо. Три, четыре, пять, шесть, семь. Да, их нога сильнее. Мышца получает питание в виде крови с питательными веществами в полном объеме, и она хорошо работает. Ее можно тренировать, она растет, она не приносит беспокойства. Но если где-то выше, по ходу кровотока, есть зажим, мышца недополучат питание. Это как человек, которого не кормили и заставили физически работать, он склеит ласты через время. Мышца, конечно, ласта не склеит, потому что у нас есть обходные пути кровообращения, и организм продумал много запасных вариантов, но когда мышца получает мало питания, она становится слабой. Тогда ее антагонисты могут стать слишком сильными, а, сам, а сама мышца будет слабая, и мы, мы не узнаем, что это она. Есть такое правило, оно точно подтверждено опытом, что там, где есть проблема, там никогда не находится ее причина. Причина всегда в другом месте. Ну, ни ну, одной... Ну, потерпи. Ничего личного. Вы знаете, что там как раз зажим, да? Да. Я пока вижу причину в сгибателях пальцев. Сейчас я сначала налажу... В не получается. Нет, сгибатели пальцев находятся в икре. Длинный сгибатель большого пальца у нас крепится примерно вот здесь. Это большая мышца, толчковая. И он идет вот так. Вот так, вот так, вот так сюда приходит сухожилие и сгибает большой палец. Есть еще короткий сгибатель, мышцы, мышца, отводящая большой палец. Если проблема где-то в глубине икры, скорее всего, может быть зажат как раз-таки длинный сгибатель большого пальца. Он дает вот эту проблему. Если он слабый, тогда выключается вся цепочка. Что они работают в синергии с ягодичной. Если тот выключился, ягодичная тоже будет слабая. Тогда бицепс бедра возьмет на себя нагрузку и все посылается. Я сейчас буду нажимать на место прикрепления длинного сгибателя и ждать, пока он расслабится. Но я, я считаю, что главным образом массаж нужен для расслабления мышц, потому что за счет расслабления мы можем улучшать кровообращение, потому что снимаются зажимы с тех мест, где зажимается сосуд. И тогда восстанавливается кровоток, и паттерн движения улучшается за счет улучшения функционала мышц. Массаж – это тактильно приятная взаимодействия и он хорошо тормозит нервную систему. Для городского человека, я считаю, это необходимость, потому что если человек живет в городе и не занимается специальными практиками для торможения нервной системы, он просто перенапрягается и сгорает. А если он при этом перенапрягается, работает на работе, занимается бизнесом и еще сгорает на триатлоне, то он очень может быстро склеить ласты. И тебя может немножко... Сегодня и завтра побаливать икра. Но она, она будет работать при этом. Я не не что такие точки. Нет, он встретил меня, он больше не склеит глаз Всегда нужно развивать все виды активности. Это баланс, растяжка, динамическая выносливость, статическая выносливость, динамическая сила и статическая сила. Тогда ты будешь чувствовать себя хорошо, потому что у тебя будут все факторы работать. Триатлон дополняем йогой, и мы все это. И становимся учитываем. суперменами. Или триатлон и йога этого недостаточно будет. Тяжести поднимать еще надо. А, и ОФП получилось. ОФП. Ну, тяжести поднимать это не совсем ОФП. Надо прорабатывать свою программу, добавлять, отменим йогу и все, спасибо. Пожалуйста. <связи> Стильно смотришься? А? Стильно смотришься. <связи> Левую ножку поднимаем. в таких коленах подтягиваем, чтобы... А, Думаю, Просто лежать. И это прессотерапия и лимфодренажный массаж в российском триатлоне только про него узнают. В американском все давно знают и в мировом это партнеры Iron Star и всех этапов Iron Man. Здесь мы в качестве партнеров. Аэронстар российских этапов. Его несколько эффектов. Это и прессотерапия, и механический массаж для восстановления, для расслабления мышц. И более глубокий лимфодренажный эффект для иммунитета, для здоровья, для восстановления и после нагрузок, и для восстановления в обычной жизни. Я на несколько раз так будет прогонять все снизу вверх. Да, цикл длится полторы минуты, а общее время процедуры от 20 минут до часа, в зависимости от он, По сути, восстанавливает не только ноги, но вообще все тело. Конечно, конечно. Ладно. У него в комплекте идет несколько бандажей. То есть это стандартный базовый для ног. Есть еще шорты и руки. Ничего, ощущение, ощущение интересное. Идет давление от стоп и к ногам. И оно происходит волнообразно. Несколько раз от самых стоп и к верху поднимается такая волна. Сдавливает все. Сейчас встану и чувствую, полечу. Чем не чувствуешь?